Всем привет, ребят! Это у нас уже четвертый, по-моему, раз мы катаемся, как я помню. Вроде, да? да, сегодня залили 12 число, не, 13 или какой у нас? 13, по-моему. Да, 13 декабря, ну, 2020 -го года. Залили сейчас на тест Женьки прошивку, я ее на днях сделал, буквально, ну, вчера я ее делал. Самая свежая? Да, самая свежая, как бы пытался, пытаемся испытать вот эту динамику, как бы будет нормально, ненормально. Опять же, я там поработал с фазиком, как я в прежнем видео говорил, что... Одна калибровка, которая мешала, она давала вот эти тычки, там, перебои вот эти, и э, завязывала, грубо говоря, мне руки, а не мог нормально отрегулировать фазорегулятор, потому что если его крутизну накручиваешь э, угловые вот эти, э, ну углы более широкие делаешь, э, начинались вот эти перебои, тычки, провалы и какая-то дребедень. В общем, сейчас эту калибровку Поправил я нормально, руки развязаны И можно теперь фазик нормально крутить Без каких-то там проблем То есть э, На предыдущий вот э, Женька катался Все, говорит, нормально было Все идеально Но я все-таки решил еще покрутить Чтобы понять, как мне его более грамотно выставить И чтобы была динамика более Ну, не сказать, чтобы она активная Но, как бы, чтобы приятнее было просто ездить и э, вот сейчас выехали и пытаемся покататься, посмотреть, э, будут ли какие-то проблемы или не будут. Я опять же логи снимаю, чтобы по потом поизучать. Э, и хорошо бы еще, конечно, весту спорт прошить. Э, новой прошивочки. Мне надо кое-что там вычислить. Э, один параметр. И может быть тогда еще Дима. Э, говорит, ну, Разработчик Master Edit Pro редактора, в котором я редактирую, включит, в эти, ну, найдет калибровки эти и включит состав уже следующего релиза своего. Ну в общем, сейчас катаемся, посмотрим, будут перебои, не будут, как будет она реагировать на педали и все остальное. Пока живы. Ну живее, чем было, да? да пошу пошустрее. Ну, От предыдущей, вот, которая у нас там была, когда мы там шили-то буквально на днях тебе. Ну да, там 10 такая или как-то там та-то да как бы не скучная, это. Ну, немножко немножко порезче как бы. давай, наверное, на кат все-таки съедем нет, в нет, этот нет, раз едем, по посмотрим поедем, как конечно. она, здесь как бы мы едем тут трафик такой, не особо разогнаться, опять же ограничения тут 60 везде а на кольцевой дороге мы можем 110 дубасить как бы вообще без проблемы попробовать вот эти можно и больше, ну, можно и больше да, но по попробовать вот эти ускорения, когда ты уже на большой скорости едешь и нажимаешь педальку и как она будет вот в этом режиме ускоряться мне очень интересно, потому что этот фазик я там накрутил именно на высоких оборотах, ну и низкие накрутил да, но на высоких мне интересно как вот будет реакция, например ты едешь там сотку, а потом нажал педаль и вот как с сотки например вот это ускорение будет происходить и ну, посмотрим в общем как все это будет у нас опять темнеет, потому что время уже как бы к закату ближе Посмотрю, ну да, 15.31 А у нас уже в 16 Уже где-то в 16 копейками Уже темнение начинает и Ну, точно. да, область большая Такая погода мерзкая В районе где-то там вот Сейчас минус 3 показывают В городе что-то минус 1 И дикая влажность просто На улице не не то что не настолько холодно Насколько вот промозгло вообще неприятно Сейчас мы выйдем тогда на Кольцевую И посмотрим, как там будет все это Я еще поснимаю вот, ребят, по кольцевой гоняем, съехали, сейчас едем на пятой передаче, ускорение такое, ну, нормальное, там, не знаю, на, на 120 где-то, да, это 120-150 легкую вообще как бы, ну, именно подхват есть, не вот это вялый какой-то разгон, а именно с ним мячится, поедем. С может быть, да, я не знаю, будет видно. По ощущениям, она не такая какая-то вялая. Она именно такая бодренькая, хорошо набирает. Такое складывается впечатление, как будто ты не на пятый едешь, а на какой-то... Четыре с половиной. Четыре с половиной, да, реально. То есть четвертая это уже дофига, а тут что-то такое средненькое. Но именно по именно получается, по ощущениям. Именно подхват понимаешь, что у тебя пятая включена. Шестой как бы не хватает вообще-очень. Самое сил. главное, что как бы, ну, это и не гонка, и, да, и мы вроде никуда не торопимся. То есть, максимально комфортно и понятно автомобиль набирает. Вот, то есть, если, как говорится, надо побыстрее, ну, можно и сильнее, поглубже там, как бы, педаль нажать, будет еще поярче. А так она... Едешь просто с комфортом. Ну, достаточно да. здорово только что погода вот нам мешает вот все, дерьмо летит на стекло лобовое постоянно и трафик такой так себе ну по данным как бы вроде все хорошо никаких проблем нету а, по крайней мере вот на этой новой послеправленной а, калибровке а, о которой я говорил а, ни разу не замечался вот этих проблем, которые были в предыдущих версиях, где у нас вот эти Ступень, ступенчатые, нет, ничего, ступеньки, ступенчатые, ступеньки, стычки, запоры да. какие-то, там что только не было. И все из какой-то одной калибровки, вообще, которую как бы не было видно. Все как бы теперь это все... Нормально можно крутить, фазорегулятор нормально. Судя по всему, что эту проблему мы э, окончательно побороли на 100%, но, опять же, надо покататься все равно, мало ли что-то там еще, и на данный момент я сейчас провожу, э, э, грубо говоря, что ты смотрим. Это вот расход на круизе, вот момент. Расход на круизе. Сейчас. Да, вот сейчас. Давайте сколько мы Не вижу. 120. 120. Ну, 120. Вот. 2, 7, 4, 7, 6, ну, в зависимости от этого, того, насколько поверхность дороги, уклоны и все остальное. Ну, вот, и, и теперь мы пытаемся э, правильно выставить фазорегулятор и скорость его перемещения, так, чтобы не уйти в пределы и э, чтобы максимальная отдача была от мотора. Как, ну, КПД повысить, в общем, как таковой. И Скоро, я думаю, что доделаем все это дело По крайней мере, теперь уже все отлично, все хорошо вообще. Проблем никаких не возникает Релиз, я думаю, сделаю, наверное, все-таки в январе Потому что мне надо сейчас докатать все это Сейчас все-таки перед праздниками вся вот эта суета там начинается А после Нового года, то есть я... Новый год я как бы сделаю Проверю все на машинах По крайней мере на Вестах На X-Ray не, не знаю, не, не нет машин Чтобы проверять это Их очень мало приезжает и опять же, ну в принципе Прошивки там одинаковые Но как именно выкатать ее на машине Это надо все-таки пробовать Машина немного иная Это не Веста Колеса другие, там, ну, как, кузов другой И все остальное, ну, чемодан, да А так, как бы, в принципе, перенесем все на X-Ray прошивку И проверим потом уже, как оно будет ехать а, На Vesta с роботом а, Виктор откатывает Тоже говорит, что все хорошо, никаких проблем нету никаких ни, ни тычков ни разу не было Хотя он уже катается, наверное, ну, недели две, наверное, я не знаю А может и больше так что, ребят, ждите релиза, скоро будет все, все будет нормально. По крайней мере, результат нас радует и проблем никаких нету. Если хотите посмотреть, что там и как, две ссылочки у меня на Drive контакт, я не только на ютубе. На ютубе я выкладываю видосы, чтобы их потом подсоединить уже к драйву и контакту. Основная группа у меня ВКонтакте в основном. Все там обсуждается, все описывается и там беседуем. Ну, и в основном там мне и пишут. Ходим по ссылкам, в общем, опять же, подписываемся на канал, жмем колокольчик, чтобы оповещения приходили о новых видео. Ну и всем до новых встреч, пока!